Это блюдо приготовлено по принципу медболов мясных шариков. Только готовить мы его будем из тунца. Вкусное диетическое и полезное блюдо прекрасно подойдет для легкого ужина. Готовим легко и вкусно. Иногда под вечер так хочется чем-нибудь вкусным перекусить. У вас тоже так бывало? Можно? Конечно. Просто открыть рыбную консерву, взять помидоры, и хлебушек и поесть. Но почему бы не приготовить вкусное? красивое и полезное блюдо. Я расскажу вам, как приготовить диетические туннабалы, а вы воспользуйтесь рецептом, будете приятно удивлены вкусом этого блюда. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Из этих продуктов мы и приготовим наше блюдо, так как мы готовим диетическое блюдо, сыр берем нежирный, нарежем сыр на маленькие кубики. Тщательно сцеживаем жидкость из консервы, лучше брать те консервы, где тунец крупными ломтиками, Они не молотый, как у меня. Добавляем к рыбе яйцо и мелко нарезанную зелень, у меня замороженный укроп, перемешиваем. Добавляем овсяную муку, если нет мелки, можно перемолоть овсяные хлопья, количество овсяной муки зависит от того, насколько тщательно вы сцедили жидкость с тунца. Вот такая масса должна получиться, если слепить из нее шарик, он должен держать форму, но не насыпьте слишком много муки, иначе туннабалы получатся сухими. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Я решила сделать 10 шариков, но можно сделать туннабалы меньшего размера. Набираем часть массы, внутрь вкладываем кубик сыра, скатываем в шарик тщательно обваливаем в отрубях и выкладываем на противень, застеленный пергаментом выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке минут 15 из некоторых туннабалов вытек сыр, это предупредить, конечно, сложно для легкого ужина туннабалы подаем со свежими овощами а вот такой туннабал в разрезе, вкусно и необычно Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Такие продукты будут нужны. Тунец консервированный, 180-200 грамм, в собственном соку. Яйца 1 штука. Овсяная мука 2-4 столовые ложек. Пшеничные отруби, 2 столовые ложки. Сыр, 30-40 грамм. Зелень укропа, 10 грамм, или петрушки. Количество порций, 3-4. Спасибо за просмотр. Напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Друзья, жду вас снова.